Коллеги, всем здрасте. Сегодня у нас факт по программированию э, номер 12. На этот раз у нас немного вопросов. Давайте не будем затягивать и перейдем, собственно говоря, к ответам. Итак, на сегодня у нас три простых вопроса. Давайте по порядку начнем на них отвечать. Итак, вопрос 54, который на сегодня номер один. Какую да, базу данных выбрать для слабой конфигурации ВПС? Ну, смотрите, на самом деле базы данных я уже не выбираю давно, потому что работаю с Entity Framework. И на самом деле Entity Framework достаточно глубоко наплевать, в какую базу складывать данные. Но если говорить про конфигурацию базы данных на конкретном ВПС сервере, ну, то есть Virtual Private Server, то э, нужно смотреть по конфигурации. Допустим, у, у нас есть Ubuntu 1604, на который установлен Docker, и у нее есть такие вот, собственно говоря, параметры 512 мегабайт памяти, 20 гигабайт э, дискового пространства и один процессор. Надо сказать, что недавно я попытался, собственно говоря, э, установить базу данных. На такой вот проц... на такой вот компьютер с такой конфигурацией И надо сказать, что меня огорчило Что Microsoft SQL Server Express не, уст... не установился на данный компьютер Для того, чтобы развернуть в Docker Express потребовалось 2 гигабайта памяти Что на самом деле как бы влечет уже другие расходы и затраты по содержанию этого самого сервера ну и надо сказать, что получилось у меня запустить Postgres, который в конфигурации написано, что он должен иметь, э, может иметь 512 гигабайт памяти, ну то есть 512 мегабайт памяти, прошу прощения, но при этом желательно, чтобы был 1 гигабайт. Э, у меня получилось запустить его на этот самый Postgres версии 13 там с копейками на вот этой машине, он запустился, работает. Единственное, что при попытке посмотреть логи его, то есть подключиться более глубже, использовать его, он сказал, что ну, вот, желательно, чтобы было побольше памяти. Ну, это, в общем-то, меня не огорчило, потому что ну и фиг с ним. То есть прекрасно работает Postgres на вот такой машинке. Там немного табличек, небольшой объем данных. В общем, достаточно просто вывез этот сервер, этот, эту нагрузку. Ну и если говорить дальше, давайте перейдем к следующему вопросу. Если сравнить Postgres SQL и MS SQL Express, то какое вы выберете? Ну, надо сказать, что я уже, возвращаясь к предыдущему вопросу, я уже давно не выбираю базы данных, я выбираю Entity Framework, как Orm Object Relation Mapper да, или Dapper, который делает то же самое. Так или иначе, их работа очень похожа, и сводится они к тому, что они объекты классы, да, объекты из C-Sharp, они складывают как бы, ну вот если так можно выразиться, складывают как в хранилище в базу данных. Причем зависит от того, в какую базу данных, от того, какой провайдер вы подключите к entity фреймворку Чаще всего я использую MSQL. Express, ну то есть вообще языки SQL и в частности в базу Экспресс также бывает использовать PostgreSQL SQL Provider, который тоже подключается к Entity фреймворку Ну и собственно говоря на сайте Microsoftа есть описание и список каждого из работающих с Entity фреймворком провайдеров, которые собственно говоря имеют плюсы и минусы. Ну в частности по SQL Lite он не очень так скриско да, работает с миграциями, там есть некоторые проблемы с мэнни to Money. Ну, в общем, вам нужно просто прочитать, что это, про что и как, как выбрать базу данных. Собственно, все зависит от того, какой вы проект используете, для чего вам нужна база данных. Есть и Operational Data, есть и transactional Data, есть и дата типа там накопление больших данных, в общем, все здесь того, что вы хотите от этой базы получить. И в некоторых моментах существует вероятность, что вам вообще нужно будет отказаться от Entity Framework или Dapper, то есть от любого ORM, который, в общем, как, как не хотите, но он все равно тратит время, и входят давно холиварные э, войны по поводу... Того, нужна ли вообще эта прослойка или нет. Но тут нужно понимать, что тут сты стык двух технологий, двух подходов, которые двухзвенная архитектура и трехзвенная архитектура, и в каждой из них есть свои плюсы и минусы. Хотя я больше склоняюсь всегда к трехзвенной архитектуре, которая ну, оправдала себя со временем. И, в общем-то, на основании нее можно сказать, что ну, я так считаю, что вот эта вот микросервисная архитектура пошла дальше. Потому что когда у вас три звена и одно из них бизнес-логика, то это может быть отдельный сервис, отдельная сборка на другом сервере, а хранилище можно... Ну, в общем, ладно, не будем про это. Давайте для отдельного вопроса. Будет вам интересно, пишите в комментариях. Там как-нибудь придумаем, чего ответить. Ну и, в общем, вопрос на сегодня последний. Это номер 56. Когда я делаю дебаг в приложении с Блейзер Web Assembly, у меня не срабатывают некоторые точки останова, брейкпоинты. Что я делаю не так? Ну, на самом деле здесь ответ очень прост. Я уже говорил, что Блейзер, он такой, как бы уже хоть и третья версия, хоть и шустро бегает, но есть некоторые нюансы его использования. Сами разработчики рекомендуют делать следующее точки останова у вас не не срабатывает, то есть брейкпоинты не останавливаются в тех местах, где приложение еще не стартануло. То есть если вы ставите брейкпоинт on параметр set или on и не шалаясь, ну и собственно говоря, асинхронной версии, то скорее всего просто а, не успело приложение запуститься и подключиться, собственно, к вашему процессу, потому что, ну, надо понимать, что процессы там достаточно глубокие и нужно а, понимать, что оно должно какое-то время потратить, чтобы подключить дебаг, и вот это вот идет замедление. Что рекомендуют разработчики, собственно говоря, чем я тоже пользовался. Я ставил э, задержку по времени выполнения, task.delay там 10 секунд, и в общем-то, это всегда хватало. Например, если я хочу посмотреть, э, когда у меня инициализируется приложение в какой-нибудь э, компоненте, он шалазит, я ставлю task delay, скобка открывается, time span from 10 секунд, и да, приходится ждать, но тем не менее, breakpoint падает, и в общем-то сами разработчики рекомендуют это делать, но главное, чтобы это на прот не ушло, а то будет неумолимо неприятно, что у вас приложение на каждый запрос будет ждать 10 секунд. Ну и на этом, наверное, на сегодня все. Мне, наверное, больше нечего рассказать. Пишите вопросы, пишите комментарии, будем общаться. И всего доброго, пишите правильный код.